Кручание окон, ветер с крыши, то вечное жужжание стен Когда ты никого не слышишь, ты ожидаешь перемен. Ты ждешь, так сладко свесив ноги, И с горби в спину ты сидишь. Все ожидания порочны. И вновь ночами ты не спишь. Ты ищешь логику и вещи, чтобы снова всем все доказать. И так смешно, что наши встречи по пальцам можно сосчитать.